Я хотел на то, что меня где-то кто-то заблокирует. Для, для, для меня важнее другое. Доверие российского народа в том качестве, в котором я сейчас нахожусь.